Итак, для того, чтобы сделать пирамидку, это каменный успех. Мы сейчас расскажем, как, бы, как нужно сделать вот такую пирамидку, как на той стороне. Быстро сделать для вас картинку. Ведь на самом деле для меня очень важна картинка. И я думаю, для тех людей, которые немножко с мозгами, для них тоже нужна картинка. Как сделать быстро, качественно и хорошо. И вот мы попытаемся это рассказать. Выбер... Две... Берем две планочки. Делаем маячки и по маячкам потом стягиваем, для того чтобы это было ровненько. Или делать под старинку, Ну, так как на той стороне вот у нас ровненько, на этой стороне тоже мы сделаем ровненько. Вот смотрите по ниткам. И чтобы на миллиметр нитка заходила, была выше с этой стороны тоже ставим так же само. маячок выставили и все нам можно свободно потом работать вот по таким маячкам нитка желательно чтобы вообще не прикасалась к планке Потому что если у нас будет здесь прикасаться, там прикасаться, там, там, получится у нас неровная площадь, а получится дугой. А нам как раз дуги не надо, нам нужна ровная площадь. Поэтому мы сегодня показываем картинку, как необходимо делать быстро, качественно и хорошо э -э пирамидку. Вот как там пирамидка, видите. То есть это получится. А потом просто убираем, закидываем растворчиком и затираем. Еще здесь сверху, так как у нас отсев идет, оно получится грубая такая штукатурка, необходимо делать финишную. Ну, это на любителя, кому как, как нравится. А мы делаем вот так. Заказчики, стройте из камня мастера, зарабатывайте на камне. Отлично.